Кепку хотел? Ты знаешь, где она лежит? Ну, я кепку Мам, да. ты Ренат, папа тебе дает, дает. возможность сам открой, зайди. Пройдемся, посмотрим. Пойдем. То здесь по коридору всегда интересно. А, тут дальше, дальше. Мам, О, море. Лис, да, тут оказывается тоже лифты. Да? Да. Здесь вообще такой большой коридор. Ну нет смысла туда идти. Там все. Так же как. А и вот у нас. это кто? Звезда. Да, наверное, Нептуна. Ребята, расскажи немножко о нашем отдыхе, о нашем таком необычном спонтанном путешествии. Ребята наши просели море. Я уже говорила в предыдущих видео, мы им сказали, чтобы полететь куда-то на долгосрочный отдых. У нас сейчас нет такой возможности, и сейчас не время куда-то летать. И у нас родилась идея свозить их поплавать с дельфинами. Мы сначала рассматривали Харьков, потому что всего лишь 2 часа езды, и уже изучали, изучали, созванивались, перезванивались с администраторами. В общем, все нам вроде как нравилось, но тут нас смущает прогноз погоды. Мы смотрим, в эти дни погода 2 градуса, 0-2 градуса, и плюс еще мелкий какой-то там дождик или снег. В общем, реально холодно и сыро. И мы начинаем смотреть тогда Одессу. Ну и когда мы все это начали подробно изучать, то, естественно, нам понравилось больше здесь по картинкам и по отзывам и по возможностям. И плюс еще хорошая погода, относительно хорошая, но ну, по крайней мере, если у нас там плюс 2 градуса или в Харькове плюс 2 градуса, то здесь обещали там плюс... 8 плюс 9, это уже большой, скажем такой плюсик. Теперь расскажу о самых главных преимуществах. Если вы везете своего ребенка, и он именинник, то для именинника здесь открываются, можно сказать, двери практически ну во все, что он захочет. Да? Первое, что самое главное и что привлекает детей, это, конечно же, дельфины. Если вы именинник, то вам выдает сертификат, и вы по этому сертификату можете бесплатно посетить дельфинарии, океанариум. Также вы можете поплавать с дельфинами бесплатно, сделать фотографию. Вот для сравнения, все это вне дня рождения стоит достаточно немаленьких денег. Вот плавание с дельфинами, по-моему, 4000 гривен, фотография 250 гривен одна, поэтому, конечно, ну, такая существенная экономия. Также еще одним из плюсов является то, что здесь есть море. Пусть оно, конечно, не такое теплое, как бы хотелось в это время года, но тем не менее все равно глаз радуется. Мы приехали, мы приехали днем, была пасмурная очень погода, солнышко не было, море такое серое, прям все. Но когда заходишь сюда вовнутрь, то все внутри просто расцветает. Все настолько дружелюбные, все настолько улыбчивые, живая атмосфера живая морская атмосфера в целом мы очень довольны вот я каких-либо минусов вообще не заметила вот мы только приехали занесли чемоданы потом пошли быстренько покупались, плавали в огромном бассейне вернулись в номер, а в номере у нас приятные сюрпризы. Лежали конфетки на каждой подушке, да, вот у ребенка у нас, у всех на подушках лежали конфетки. Вроде как мелочь, но приятно, вот такая вот деталь. Ну, а вот совсем как только-только мы завозили свои вещи, то мы когда зашли, увидели, я делала обзор номера, да, дверь постучался молодой человек с девушкой и принесли такой приятный комплимент от отеля. В виде шампанского и конфеток. Дальше рассказываю дальше. Это еще не все сюрпризы. Мы переоделись, пошли ужинать. После ужина мы снова вернулись в наш номер и нас снова ждали подарки. В общем, день подарков это всегда очень приятно это буквально ну сколько это вот ну, полдня вторая половина дня она была насыщенная настолько эмоциями но в первую очередь детскими но и нам тоже конечно было удивительно приятно потому что подарили каждому ребенку по рюкзаку в рюкзаке была мочалка в виде дельфина ну, это, это очень приятно для деток, плюс э, раскраска, карандаши, вы это видели, я показывала, и бейсболки, которые очень-очень хорошего качества. Немножко нас огорчило то, что мы рассчитывали пойти на представление в дельфинарию, но это мы сами тупанули, это наша вина. Мы просто не уточнили, оказывается, с 15 числа дельфинарий временно закрыт, представление не показывают, будет в декабре, по-моему, открытие, но... Мы можем в течение трех месяцев воспользоваться этой услугой, но вряд ли мы ей воспользуемся. Оказывается, на сайте была указана эта информация, но, к сожалению, мы немножко не дочитали. И еще было очень приятно, что на следующее утро мы пошли завтракать. Позавтракав мы вернулись, мы позавтракали, вернулись в номер, и за это короткое время, но, ну, наверное, у нас не было минут сорок-сорок 45 за это короткое время у нас полностью поменяли всю постель, убрали все так быстро, незаметно. Это ну, обслуживание на высшем уровне. Я даже удивлена, что в Украине могут так обслуживать и вообще все так организовывать. Все приветливые, все очень радостные. Хотелось бы побольше солнышка видеть, но солнышко нас несколько дней поваловало, а так все время дочки пасмурно. В целом я всем довольна. А, есть чем одним недовольны. Я недовольна зеркалом, которое у нас в полный рост. Оно слегка искажает, Кажется, что ты какой-то там квадратный. Если смотреть сдалека ближе, подходишь нормально, а сдалека немножко пропорции меняются. Вот это вот огорчило. А в целом все очень-очень понравилось. Поэтому, если хотите удивить себя, удивить детей, то на викенд приехать сюда, это просто... Вот такая вот идея. Вот вы только взгляните в продолжение разговора, смотрите, только зашли. Давай покажи. Только зашли в номер, принесли вот такие вот пряники на подушке положили в виде дельфина. Но не, это разве это не чудо? И новые полотенца, Марко, у тебя пряник. А вы уже свой съели? Нет. Я. Да. Да. А вы съели? Мы один покосим, нет. Вот. Mm -hmm. Его на карабашке. Он из хочет, отказывается кажется, на логике. Мы когда-то забрали из ресторана меню. С собой да, разукрашивают. Как сделано детское меню, в виде купаться? Так. Нам снова принесли пенку для джакузи. на море, поговорю с вами. Сегодня море неспокойное, грустное. Очень много моржей, которые плавали с утра. Я видела, ну, это в основном, конечно, мужчины. Хотела сказать по поводу еды. Еда очень вкусная. Вот завтраки просто невероятно разнообразные. Так все подобрано. Но ну, вы сами видели, я показывала очень вкусно. Все такое свежее. Обед и ужин не входят в стоимость нашего проживания. Потише, пожалуйста, я снимаю. Ну здесь такая, к сожалению, концепция. Хотя нам с тремя детьми удобнее было, если бы это был... Полный комплект, тогда не нужно было бы заморачиваться, думать, где поесть. Но поесть здесь есть где места. На территории три э, ресторана. Есть ресторан э, в самом отеле на самом верху под куполом. Называется «Очень вкусно кормят». Это такой премиум ресторан, цены там высокие достаточно. Но невероятно вкусная еда. Мы попробовали много разных. Там и детское меню, и... Э, суши, роллы, и просто там обычный даже суп брали. Все очень-очень вкусно. Прямо тает во рту такое свежее все. Конечно же, красивая атмосфера. Есть на набережной ресторанчик. Мы заходили, у него ели пиццу. Но тоже там не дешевые цены, но... Чуть ниже, допустим, чем в ресторане под куполом, но не так вкусно, скажем так. Еще один ресторан есть рядышком на набережной, он какой-то достаточно известный, я так понимаю. Это сеть ресторанов, там много людей, но у нас не было времени, к сожалению, в него попасть. Вот, и есть небольшие такие, как перекусочные на набережной, вроде как небольшие такие киоски, магазинчики, где можете заказать и пиццу, и какие-то салаты, которые вам дадут с собой, вы, гуляя по набережной, будете есть вот так. А, вот смотрите, сколько людей и чая. В закузе нет никого, а в бассейне, как всегда, люди. Уровень обслуживания очень высокий. Я, честно говоря, удивлена, потому что ничем не отличается от Турции. И видно, что персонал натренирован, всегда улыбчивый, его всегда практически незаметно. Но если тебе что-то необходимо да, срочно, то всегда кто-то оказывается рядом. В общем, это приятно, это удивительно, честно говоря, для нашей страны, потому что я немножко не ожидала. Я ехала, но понимаю, что это все-таки не Турция. Но по уровню обслуживания, если бы мы попросили оценить, я бы поставила самый высокий балл. Тот, кто захочет удивить своих деток, и, кстати, не только деток, здесь еще и взрослых поздравляют. Каждый день кого-то на завтраке поздравляют, вот так торжественно выносят тортики, открытки с приглашением. И также звучит очень громко музыка «Happy Birthday» улыбчивый персонал и аплодирует все, кто завтракает в этот момент. Ну, в общем, это очень трогательно. Ребята, в любом возрасте, если у вас день рождения, приезжайте сюда. Здесь очень здорово. Мы еще многие места не посетили. Здесь есть комната с массажными креслами. Потом вот фитнес-зал, фитнес-аэробика, йога. Ну, в общем, вот эти вот все мероприятия я не смогла посетить. Но если вы вдвоем, то это... Пожалуйста, вам везде зеленый свет, ходите, посещайте на радость себе. Все, всех люблю, целую, спасибо, что были с нами, спасибо за просмотры, за пальчики вверх, за комментарии. До скорых встреч, скоро увидимся.